Здравствуйте! Итак, Супротек Актив Бензин Плюс предназначен для бензиновых двигателей с пробегом. В данном случае у нас Kia Rio 2009 года выпуска, хэтчбэк, 95 лошадиных сил, передний привод, автоматическая коробка передач. Если мы посмотрим на наше световое табло, то с легкостью можно убедиться, что наш пробег больше 50 тысяч, 64 тысячи 30 километров. Потому что Супротек Актив Бензин Плюс для Автомобиль с пробегом предназначен именно после 50 тысяч километров. Открываем капот и уже конкретно по применению. Перед применением первой ступени Suprotec Axiev Бензин плюс надо открыть масло зеленую горловину. И влить в содержимое флакона. Очень важная деталь. Перед применением надо очень хорошо взболтать, потому что на дне есть осадок, его хорошо видно. Это является активная часть супротек. Это не само масло, само масло базовая часть. Оно абсолютно химически нейтрально и совместимо со всеми моторными и трансмиссионными маслами. Были случаи, когда люди плохо размешали или вообще не сбалтывали, осадок остался на дне, не попал в двигатель и, естественно, не произвел нужного эффекта. Можно сбалтывать 5 минут, 2 минуты до растворения осадка на дне. Мы видим, осадок растворился, открываем флакон и все содержимое банки тонкой струей вливаем в заливную горловину. Можно даже оставить вертикальным образом, чтобы у нас все содержимое банки вылилось. Далее закрываем. И теперь нам нужно проэксплуатировать наш автомобиль в течение 20 минут, не менее, можно больше, это значение не имеет, чтобы масло равномерно распределилось по всему объему. В данном случае мы залили первый этап трехступенчатого восстановления Супротек Active Плюс. Он очищает трущиеся пары поверхности, выводит грязь, она оседает в масляном фильтре. После тысячи километров надо произвести замену масла и замену масляного фильтра. Это можно делать на СТО, можно самостоятельно. Именно поэтому мы рекомендуем вливать Супротек именно за 1000 километров до того. Закрываем капот нашего автомобиля. Проходим в салон. И теперь надо проехать на автомобиле не менее 20 минут. Поехали. Супротек. Инструкция по применению.